Нетленочка. Поехали. Сто дубинцев, полбурятов, Десять установок, градов, Там кармата, семь орланов, И кадыр, Наступали на деревню, Посмотрели на радар. С неба незаметно Подлетел к ним Байрадар. Рад. Новократ Раз Кто жил? Раз Кто жил? Где